Друзья, трехлитровый to... Самый простенький движок Делаем ТО Оставили откачку Ну, там внизу у нас под лягушечкой стоит топливный фильтр. Поменяем. Вот. Почистим воздушный, зальем маслица и все. Сняли масляный. Сейчас откручиваем вот этот вот фильтр топливный. Крутили фильтр, саму лягушку. выглядит вот такая вот конструкция откручиваем верхний крепежный болт сейчас мой напарник вам все покажет крышку заставим фильтр пружинку меняем вот резиночки вот эти все и собираем обратно порядке все затягиваем крышечку до упора не перетягиваем собрали все в обратном порядке и ставим масляный фильтр теперь аккуратненько льем масло по уровню по щупу переходим к колонке колонка альфа 1 мы предварительно слили масло сливного отверстия сейчас будем закачивать закачиваем герлюбе кексилвер зеленое масло не видно короче что оно зеленое но оно зеленое качаем медленнее Главненько ждем, пока отсюда появится маслица. Верхняя пробочка поставили новенькое синее колечко, они одноразовые. Открутил, поменял, крутил, поменял. Верхняя пробочка без магнита, нижняя вот с магнитом. Вот уровень масла пошел, пальцем закручиваем и вытираем. Теперь качаем также в колонку, чтобы здесь был уровень. Маленько накачали, ждем, оно потому что поднимается не сразу. Уровень, соответственно, черта. В край можно отсюда долить просто, когда здесь воздух весь выйдет, вот железненько скрывается в масле. И можно доливать смело уже из обычной канистра. Здесь уровень. Почти сейчас маленько дольем. Там скручиваем заливной аккуратненько. И закручиваем. Закручиваем. Вот так вот. Самое главное. Не забывайте закручивать жопную пробку, иначе крах утоните Также в Т.О. входит проверка датчиков трима, проверка всех гофр, анодов. анодов. Вот а здесь аноды надо поменять уже. Также здесь на этой лодке отказал спидометр, не показывает. Вот сюда дуем, если Стрелка двигается, значит все работает Значит здесь просто забито отверстие Прочищаем, дуем И будет все показывать Будет все отлично Трехлитровый Меркрузер Байланер 175.